Добрый день, дорогие друзья! Сегодня распакуем светодиодный прожектор. Посмотрим, что у него внутри и немножко постараюсь про него рассказать. Коробочка. Рядом очень интересная штука. Стоимость такого прожектора у нас 469 рублей. Прожектор светодиодный. Предназначен для установки на улице. Подходит для освещения рекламных конструкций. Также мы его используем в системах видеонаблюдения. Здесь провода для подключения питания. Фаза, минус и заземление. Подробная инструкция. Мощность прожектора 10 Вт. Угол рассеивания света 120 градусов. Корпус изготовления металл достаточно прочное устройство не нагреваются они практически комплектность данного прожектора прожектор руководствах по эксплуатации упаковочная коробка я рекомендую такие прожектора устанавливать на небольшие территории например у входа в подъезд у входа в гараж место стоянки автомобиля у частного дома прожектор действительно небольшой если у вас территория большая стоянка автотранспорта то вам необходимо использовать прожектора большей мощности 20 30 50 ватт зависимости от территории но сегодня Сегодня я расскажу немножко про другое устройство на самом деле. Фотореле. Распаковочку сделать Инструкция. Кронштейн. Фотореле. Фотореле можно закрепить к прожектору. Например, вот так вот. Далее по инструкции их соединяем. Это очень легко все делается. Подробное руководство. Схема подключения. И дальше, что мы получаем? фото позволяет включать прожектор в автоматическом режиме с наступлением темноты. Насколько это удобно? Отпадает необходимость включать в ручном режиме освещение. В прошлом видео я рассказал про прожектор с датчиком движения. Там другой принцип. Прожектор устанавливается, если в зоне действия кто-то проходит, свет загорается. Это удобно. Работает как охранная сигнализация. В данном случае прожектор для мест, где требуется постоянное освещение. И он автоматически включается. Удобно ставить рядом с камерами видеонаблюдения. То есть поставили камеру, поставили прожектор, изображение с камеры будет значительно лучше. Буквально одна минута мне понадобилась для того, чтобы прикрутить вот таким вот образом фотореле к светодиодному прожектору. Решение недорогое. Штука 460 рублей, эта штука в районе 200 рублей. И у нас теперь прожектор может автоматически включать освещение с наступлением темноты. Очень удобно, очень просто, очень эффективно. Вот так вот это выглядит. Легко подключается по инструкции. Я думаю, что справится каждый с подключением. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш телеканал. Ставьте лайк. До скорой встречи, друзья.